У вас есть профессиональные навыки, возможно, вы работали на какую-то крупную компанию, и сейчас вы вынуждена должны искать работу на удаленке, то в первую очередь я вам рекомендую обратить внимание на сайт, который называется Angel.Co. Это, как вы видите, самый большой мировой комьюнити разных стартапов. На этом сайте вы можете найти тысячи разных предложений. И что самое интересное, что вы будете общаться непосредственно напрямую с компанией. Давайте посмотрим. Допустим, Twitch. Вот здесь есть варианты оплат да, от 130 до 210 тысяч долларов в год или Uber от 100 до 170 тысяч долларов в год. Если вы обладаете профессиональными навыками и знанием английского языка, помимо сайта angel.co, я вам очень рекомендую зайти также на такие сайты и зарегистрироваться, как Upwork и Fiverr. Что вам даст регистрация на этих сайтах? Ну, во-первых, вы увидите, сколько, по сути, в мире зарабатывают на фрилансе ваши ну, так называемые конкуренты, а вы сможете, как минимум, понимать, сколько вы стоите на рынке. Клиенты будут находить вас из разных уголков и точек мира, что тоже очень неплохо. Вы сможете получить ваши первые заказы, причем первые заказы, где вам не будут платить там в рублях, либо в гривнах, а где вы уже будете получать ваши первые доллары. Да, согласна, может быть в самом начале Начале, вам необходимо будет немножко снизить, откорректировать цену. С опытом придет, знаете, такая идеальная, я думаю, конструкция, когда вы уже легко сможете донести клиентам именно ваши непосредственно навыки и все чаще и чаще вы будете получать все новые и новые заказы и соответственно ваш чек будет расти все больше и больше. В прошлом году у меня был опыт работы с Upwork, когда мы делали Делали компанию на кикстартере и хочу вам сказать что это очень удобно мы искали специалистов по маркетингу и нам даже не нужно было знать человека в лицо то есть в первую очередь что вам необходимо сделать это понять четко свой навык свою консультацию очень грамотно ее четко описать и тогда клиент он вас найдет следующий навык который вы можете монетизировать это преподавание иностранного языка и сейчас вы можете думать о том что нет я не знаю никакой иностранный язык нет вы знаете и даже ваш родной язык он для кого-то может быть иностранный и если ваш язык родной русский и если вы хорошо им владеете и вы чувствуете что можете преподавать то для вас есть ресурс где вы можете стать преподавателем иностранного языка Итак, этот ресурс называется Preply.com, на этом ресурсе вы можете найти преподаватель русского языка и смотрите какие здесь цены 3-12 евро, 7-17 евро, 2-9 евро в час. Я сама не пробовала этот ресурс, но если кто-то попробует то напишите в комментариях мне самой будет тоже очень интересно как у вас это пошло а что делать, спросите вы тем людям, которые, например, не знают английский, но эксперт в какой-то области. Вы можете быть крутым офтальмологом или любым другим доктором или экспертом в разных областях. Я бы вам порекомендовала начать себя развивать и подавать свою экспертность в соцсетях. Это может быть Instagram, Facebook или YouTube. Но почему больше я к ютубу потому что записывая ролики в ютубе есть больше возможности монетизации facebook и instagram он не платит вам деньги за просмотры а соответственно youtube он дает такую возможность и постепенно постепенно когда у вас будет повышаться ваш канал и будет больше подписчиков соответственно youtube уже будет вам платить деньги за рекламу которая он размещает на ваших роликах и на что еще я хочу обратить ваше внимание это на то как же выводить ваши кровно заработанные доллары Итак, вам в первую очередь необходимо создать ваш электронный кошелек на paypal и потом уже вы сможете выводить эти деньги на вашу банковскую карту но на что я хочу обратить ваше внимание это в первую очередь на то что может быть какой фи за конвертацию из доллара в вашу валюту это первое и второе это также paypal берет свою комиссию перед тем как определять стоимость вашей услуги или товара пожалуйста обратите внимание на эти момент третий момент это также налоги Я желаю вам чтобы ваше хобби и ваша специальность которая вы уже приобрели она приобретала все больше и больше монетизации и вы зарабатывали все больше и больше денег независимости от того сидите ли вы дома или вы ездите на работу а также не забывайте подписываться на мой канал ставить колокольчик потому что каждую неделю я готовлю для вас новые интересные видео где исследую жизнь со смыслом